Сорт острова перца цисак. Все знают, что это за перчик. Это вот такие вот крупные плоды светло-зеленого цвета. Потом они постепенно созревают, становятся оранжевыми и в конце красный. Все знают, какой вкусный цисак в соленом виде. Этот перец не очень острый. Острота у него от 15 до 35 тысяч сковелей. При солении острота у него постепенно падает. Ну, через два месяца этот перец может даже кушать ребенок. Срок созревания вот такого перца от 100 до 110 дней. Высота куста может достигать от 60 до 80 сантиметров. Вкус у него пряный. Это можно сказать, такой не слабоострый и не среднеострый. Что-то между слабоострым и среднеострым. Плоды могут Достигать от 15 до 20 сантиметров для засолки берут вот такие вот светлые плоды еще зеленые потому что у них шкурка не имеет волокон и она очень очень тоненькая в красном состоянии шкурка уже становится более жесткая и этот перец уже для соления не пригоден ну, хотя можно солить но шкурка у него будет более плотная перец это однолетний очень хороший при выращивании в открытом грунте. Также он любит более прохладную более прохладные климатические условия. В жаркой погоде он очень-очень плохо растет. Его надо притенять, либо выращивать в теплицах. У кого прохладный климат? Это как пример Западная Украина. Там этот перец выращивает большими площадями. И перец этот. Довольно хороший продукт для засолки, для заготовки. Также может, с него можно делать э, порошки и специи. Этот перец неприхотливый. Можно выращивать везде, даже на подоконнике дома. Главное, чтобы не было высокой температуры. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видеообзоры.